Слава Богу! Где ты? Еще выход, черт, но половина дверей завалена. Что с остальными? Есть слабый сигнал от тебя и от Бекета. Больше никого. Кленек, это Сэмюэлс. После операционного отделения еще один солдат противника. Эй! Стой на месте! Сержант Беккет. Слава богу, вы живы. У вас, наверное, море вопросов. Я все обещаю. Теперь пора целоваться. Это здорово и я тебе поздравляю. Я так видел, и не нравится, что он будет в здании. Не думал, что он пойдет на такое, чтобы он уничтожил реликвию. Осторожнее, сержант Бекет, вы сейчас попадете в засаду. Это закрытый канал. Надавите себя. Думаю, он следит за нами через камеры охраны. Сколько еще этого мусора жить? До конца. Каждую бабку, каждый вид, каждый винчестер. Они не хотят рисковать. Змеиный кулак. Змеиный кулак? Вы что, издеваетесь? Эй, я не знаю, кто еще слушает нашу беседу и исковать не намерен. А вам надо убираться оттуда. Противни. Повтори, прием! Слышишь? Черт! Я же не в Арестит. Мы идем в лабораторию КТП. Там мы увидимся. По словам Арестит, нас всех привезли сюда в плохом состоянии. Но тебе досталось больше всего. Она была удивлена, что ты уже на ногах. рада тебя видеть скорее у нас мало времени бегом в камеру Док, эта штука не стерилизует его или еще что-нибудь я бы сейчас об этом не волновалась не двигайтесь это ненадолго Бросить, видишь, я. Ну, Утро, малыш. Ты, получается, часть проекта Предвестник. Иначе зачем арестит тащить тебя сюда? Романтик! Они направляются к Понял, иду к вам. Не дайте им скрыться! Сэмюэл, скончай с этим! Этот молокосос останется в Она, наверное, испугалась и убежала. Не проморгай! А, прикрытие! Что за а, вашу мать, вы все еще встанете. Они же сейчас взорвут здесь все к чертям собачьим. А, змеиный кулак. Я ждала, когда вы снова проявите. Почему вы нам помогаете? Потому что уверен, если сержант Пятит погибнет, то умрут все. Это все проект-предвестник. Да объясню позже. Шевелитесь, ребята. Вирс, приём! Что у нас происходит? Чёрт, он не отвечает! А -а -а! к рентген-кабинету. Здесь что-то не так. Oh, Вела, как Арестит вошла в лифт. Попробуй ее догнать. А ты? Давай ищи выход. Встретимся снаружи. Поможь ей. <sighs> <говор> подходи к ней! Она моя! Oh. <говор> oh. <говор> <говор> <говор> <говор> у вас произошла какая-то ошибка мы мы же в безопасности никакого выброса не было послушайте меня мы провели имплантацию без осложнений Я... <связывая> <связывая> <связывая>